Илиада. Краткое содержание поэмы. Мифы большинства народов – это мифы прежде всего о богах. Мифы Древней Греции – исключение, в большей и лучшей части их рассказывается не о богах, а о героях. Герои – это сыновья, внуки и правнуки богов от смертных женщин, они совершали подвиги, очищали землю от чудовищ, наказывали злодеев и тешили свою силу в междуусобных войнах. Когда земле стало от них тяжело, боги сделали так, чтобы они сами перебили друг друга в самой великой войне, Троянской. И у стен Леона племя героев погибло, свершилась Зевсова воля. Илион Троя два названия одного и того же могучего города в Малой Азии, возле берега Дарданелаль. По первому из этих имен великая греческая поэма о Троянской войне называется Илиада. До нее в народе существовали только короткие устные песни о подвигах героев вроде былин или балат. Большую поэму из них сложил легендарный слепой певец Гомер, и сложил очень искусно, выбрал только один эпизод из долгой войны и развернул его так, что в нем отразился весь героический век. Этот эпизод – гнев Ахила, величайшего из последнего поколения греческих героев. Троянская война длилась 10 лет. В поход на трою собрались десятки греческих царей и вождей на сотнях кораблей с тысячами воинов, перечень их имен занимает в поэме несколько страниц. Главным вождем был сильнейший из царей, правитель города Аргас Агамемнон. С ним были брат его Минилай, ради которого и началась война: могучий Аякс, пылкий Диамет, хитроумный одиссей, старый мудрый Нестор и другие. Но самым храбрым, сильным и ловким был юный Ахил. Сын морской богини Фетиды, которого сопровождал друг его патроков. Троянцами же правил седой царь Прям, во главе их войска стоял доблестный сын Пряма Гектор, при нем брат его Парис, из-за которого и началась война, и много союзников со всей Азии. Сами боги участвовали в войне, троянцам помогал Сребролукий Аполлон, а грекам небесная царица Гера и мудрая воительница Афина. Верховный же бог, громовержец Зевс, следил за битвами с Высокого Олимпа и вершил свою волю. Началась война так. Справлялась свадьба героя Пелея и морской богини Фетиды, последний брак между богами и смертными. Это тот самый брак, от которого родился Ахил. На Перу богиня Раздора бросила золотое яблоко, предназначенное «прекраснейшей». Из-за яблока заспорили Трое, Гера, Афина и богиня любви Афродита. Зевс приказал рассудить их спор троянскому царевичу Парису. Каждая из богинь обещала ему свои дары, Гера обещала сделать его царем над всем миром, Афина, героем и мудрецом, Афродита, мужем красивейшей из женщин. Парис отдал яблоко Афродите. После этого Гера с Афиной и стали вечными врагами трои. Афродита же помогла Парису обольстить и увести в Трою красивейшую из женщин, Елену, дочь Зевса, жену царя Минелая. Когда-то к ней сватались лучшие богатыри со всей Греции и, чтобы не перессориться, сговорились так, пусть сама выберет, кого хочет, а если кто попробует отбить ее у избранника, все остальные пойдут на него войной. Каждый надеялся, что избранником будет он. Тогда Елена выбрала Минелая, теперь же ее отбил у Минелая Парис, и все бывшие ее женихи пошли на него войной. Только один, самый молодой, не сватался к Елене, не участвовал в общем уговоре и шел на войну только для того, чтобы блеснуть доблестью, явить силу и стяжать славу. Это был Ахил, так чтобы по-прежнему никто из богов не вмешивался в битву. Троянцы продолжают свой натиск, во главе их Гектор и Сарпидон, сын Зевса, последний из сыновей Зевса на земле. Ахил из своего шатра холодно наблюдает, как бегут греки, как подступают троянцы к самому их лагерю вот-вот они подожгут греческие корабли. Гера с тоже видит бегство греков и в отчаянии решается на обман, чтобы отвлечь суровое внимание Зевса. Она предстоит перед ним в волшебном поясе Афродиты, возбуждающем любовь, Зевс вспыхивает страстью и соединяется с нею на вершине Иды, золотое облако окутывает их, а земля вокруг расцветает шафраном и гиацинтами. За любовью приходит сон, и, пока Зев спит, греки собираются с духом и приостанавливают троянцев. Но сон не долг, Зевс пробуждается, Гера дрожит перед его гневом, а он говорит ей, умей терпеть, все будет по-твоему и греки победят троянцев, но не раньше, чем Ахил усмирит гнев и выйдет в бой, так обещал я богине Фетиде. Но Ахил еще не готов сложить гнев, и на помощь грекам вместо него выходит друг его Патрокл, ему больно смотреть на товарищей в беде. Ахил дает ему своих воинов, свои доспехи, которых привыкли бояться троянцы, свою колесницу, запряженную вещими конями, умеющими говорить и прорицать. Отрази троянцев от лагеря, спаси корабли, говорит Ахил, но не увлекайся преследованием, не подвергай себя опасности. А, пусть бы погибли все и греки и троянцы, мы бы с тобой одни вдвоем овладели бы Троей. И впрямь, увидев доспехи Ахила, троянцы дрогнули и поворотили вспять. И тогда-то Патрокл не удержался и бросился их преследовать. Навстречу ему выходит Сарпидон, сын Зевса, и Зевс, глядя с высоты, колеблется, не спастили сына. А недобрая Гера напоминает: нет, пусть свершится судьба. Сарпидон рушится, как горная сосна, вокруг его тела закипает бой, а Патрокл вется дальше, к воротам трои. Прочь! кричит ему Аполлон, не суждено трою взять ни тебе, ни даже Ахилу. Тот не слышит. И тогда Аполлон, окутавшись тучей, ударяет его по плечам. Патрокл лишается сил, роняет щит, шлем и копье. Гектор наносит ему последний удар, и Патрокл, умирая, говорит: Но «Ну и сам ты падешь от Ахила. Да До Ахила долетает весть, Патрокл погиб. В его Ахиловых доспехах красуется Гектор. Друзья с трудом вынесли из битвы мертвое тело героя, торжествующие троянцы преследуют их по пятам. Ахилл хочет броситься в бой, но он безоружен, он выходит из шатра и кричит, и крик этот так страшен, что троянцы, содрогнувшись, отступают. Опускается ночь, и всю ночь Ахил оплакивает друга и грозит троянцам страшным отмещением. а тем временем по просьбе матери его, Фетиды, хромой бог кузнец Гефест в своей медной кузнице выковывает для Ахила новое дивное оружие. Это панцирь, шлем, поножи и щит. А на щите изображен целый мир, солнце и звезды, земля и море, мирный город и воюющий город, в мирном городе суд и свадьба, предвоюющим городом засада и битва, а вокруг сельщина, пахота, жатва, пастбище, виноградник, деревенский праздник и плещущий хоровод, а посредине его певец с лерою. Наступает утро, Ахил облачается в божественные доспехи и созывает греческое войско на сходку. Гнев его не угас, но теперь он обращен не на Агамимнона, а на тех, кто погубил его друга, на троянцев и гектора. Агамимнону он предлагает примирение, и тот с достоинством его принимает, Зевс и судьба ослепили меня, а сам я невинен. Брисеида возвращена Ахилу, богатые дары внесены в его шатер, но Ахил почти на них не смотрит, он рвется в бой, он хочет мстить. Наступает четвертая битва. Зев снимает запреты, пусть сами боги бьются, за кого хотят. Ратница Афина сходится в бою с неистовым аресом, державная Гера, с Артемиды, морской Посейдон должен сойтись с Аполлоном, но тот останавливает его печальными словами, нам ли с тобой воевать из-за смертного рода людского. Листьям недолгим в Дубраве подобны сыны человечи, ныне цветут они в силе, а завтра лежат бездыханны. Раз при с тобой не хочу я, пускай они сами враждуют. Ахил страшен. Он схватился с Инеем, но боги вырвали Инея из его рук, Инею не судьба пасть от Ахила, он должен пережить и Ахила, и Трою. Разъяренный неудачей, Ахил губит троянцев без щита, трупы их загромождают реку. Речной бог с командой нападает на него, захлестывая валами, но огненный бог Гефест усмиряет речного. Уцелевшие троянцы толпами бегут спасаться в город. гектор один, во вчерашних ахиловых доспехах, прикрывает отступление. На него налетает Ахил, и Гектор обращается в бегство, вольное и невольное. Он боится за себя, но хочет отвлечь Ахила от других. Три раза обегают они город, а боги смотрят на них с высот. Вновь Зевс колеблется, не спастили героя. Но Афина ему напоминает: пусть свершится судьба. Вновь Зевс поднимает весы, на которых лежат два жребия на этот раз Гекторов и Ахилов. Чаша Ахила взлетела ввысь, чаша Гектора наклонилась к подземному царству. Изевс дает знак Аполлону покинуть Гектора, Афине прийти на помощь Ахилу. Афина удерживает Гектора, и он сходится с Ахилом лицом к лицу. Обещаю, Ахил, говорит Гектор. Если я тебя убью, то сниму с тебя доспехи, а тела не трону, обещай мне тоже и ты. Нет места обещаниям, за потрокла я сам растерзаю тебя и напьюсь твоей крови. Кричит Ахил. Копье Гектора ударяет в Гефеста в щит, но тщетно. Копье Ахила ударяет в Гекторова горло, и герой падает со словами «Бойся мести богов, и ты ведь падешь вслед за мною». «Знаю, но прежде — ты!» — отвечает Ахил. Он привязывает тело убитого врага к своей колеснице и гонит коней вокруг трои, глумясь над погибшим, а на городской стене плачет о Гекторе Старый прям, плачет вдовица Андромаха и все троянцы и троянки. Патрокол отомщен. Ахил устраивает другу пышное погребение, убивает над его телом 12 троянских пленников, справляет поминки. Казалось бы, гнев его должен утихнуть, но он не утихает. Трижды в день Ахил гонит свою колесницу с привязанным телом гектора вокруг потроклого кургана. Труп давно бы разбился о камне, но его незримо оберегал Аполлон. Наконец вмешивается Зевс, через морскую фетиду он объявляет Ахилу, не свирепствуй сердцем. Ведь и тебе уже недолго осталось жить. Будь человечен, прими выкуп и отдай Гектора для погребения. И Ахил говорит: повинуюсь. Ночью к шатру Ахила приходит дряхлый царь прям, с ним повозка, полная выкупных даров. Сами боги дали ему пройти через греческий лагерь незамеченным. Он припадает к коленям Ахила: Вспомни, Ахил, о твоем отце, Апилее. Он также стар, может быть, и его теснят враги, но ему легче, потому что он знает, что ты жив, и надеется, что ты вернешься. Я же одинок, из всех моих сыновей надеждой мне был только Гектор, и вот его уже нет. Ради отца пожалей меня, Ахил, вот я целую твою руку, от которой пали мои дети. Так говоря, он печаль об отце возбудил в нем, и слезы оба заплакали громко, в душа своих вспоминая. Старец, простершись у ног Ахила, о Гекторе храбром, сам же Ахил то о милом отце, то о друге потрокли. Равное горе сближает врагов только теперь затихает долгий гнев в ахилловом сердце. Он принимает дары, отдает Преаму тело Гектора и обещает не тревожить троянцев, пока они не предадут своего героя земле. Рана на заре возвращается прямо с телом сына в втрою, и начинается оплакивание, плачет над Гектором старая мать, плачет вдова Андромаха, плачет Елена, из-за которой началась когда-то война. Зажигается погребальный костер, останки собирают в урну, урну опускают в могилу, над могилой насыпают курган, по герою справляют поминальный пир. Так воителя Гектора Трои сыны погребали, этой строчкой заканчивается, или ада. До конца Троянской войны оставалось еще немало событий. Троянцы, потеряв Гектора, уже не осмеливались выходить за городские стены. Но на помощь им приходили и бились с гектором другие, все более дальние народы, из Малой Азии, из сказочной земли Амазонок, из дальней Эфиопии. Самым страшным был вождь Эфиопов, черный исполин Мемнан, тоже сын богини, он сразился с Ахилом, и Ахил его не спроверг. Тогда-то и бросился Ахил на приступ трои, тогда-то и погиб он от стрелы Париса, которую направил Аполлон. Греки, потеряв Ахила, уже не надеялись взять Трою силой, они взяли ее хитростью, заставив троянцев ввести в город деревянного коня, в котором сидели греческие витизи. Об этом потом расскажет в своей «Инеиде» римский поэт Вергилий. Троя была стерта с лица земли, а уцелевшие греческие герои пустились в обратный путь.